Железная собака. Мотобуксировщик с твоим характером. Объединяет тысячи владельцев буксов в России. Конструкция рамы универсальна. Все узлы проверены. Всесезонная и взаимозаменяемая подвеска, уникальная окрас капота, двигатель от 9 до 20 лошадиных сил, ширина гусеницы 380, 500 и 600 мм. Закажи свою собаку IronDog. или запчасти для нее BuxDefiClub. Железная собака делает увлечение доступным.